Благослови и дай мне силы, Божья, Матерь, Так страшно мне туда идти, Неважно, днем и на закате, За ту черту, за горизонт И в неизвестности объятия. Кто нас там встретит, что нас ждет, Скажи мне правду, Божья Матерь. Божья Матерь, помоги, Божья Матерь, в разуме И прости мои грехи. Матерь Божья, Божья Матерь, помоги, Божья Матерь в разуме, и прости мои грехи, Матерь Божья. Не верю, нет врагов. Там все равны, там люди-братья, Переступая вечности порог. Побудь со мной, со мною, Божья Мати, Дай мужество в конце пути, Иду в последнюю дорогу, Ворота рая отвори, И быть угодным дай мне Богу. Божья Матерь, помоги, Божья Матерь, враг. Божья. Божья, Матерь, помоги, Божья, Матерь, в разуме и прости мои грехи, Матерь Божья. Матерь, помоги, Божья Матерь в разуме, и прости мои грехи, Матерь Божья.